Всем доброе утро! С вами 45 минут корейского каждый день. Меня зовут Владимир Шаров. Я учу корейский самостоятельно и в школе корейского языка МИР в Санкт-Петербурге. На Казанской улице, дом 7. И самостоятельно в том числе надо обязательно заниматься дома. Для самодисциплины я решил... Это все и выкладывать. И на будущее пригодится снимать и выкладывать, чтобы не просто не так было, а, чтобы было повеселее. Ну, буквы мы уже прошли почти, но мы еще дифтонги будем повторять попозже. И простые слоги начнем. Читать тоже уже практически потихоньку читаем. Имтёль это у нас слог. Имтёль. И вот здесь у нас таблица слогов, она тоже будет под видео, в смысле в группе ВКонтакте. Под видео ссылка на группу ВКонтакте, а там будет выложена эта таблица, ну то есть этот документ Word. И здесь, как мы видим, у нас что мы тренировались вчера вот с этими двумя, да, или тремя даже, и сегодня можно почитать. Или можно даже пописать. Кя, ня, ля, мя, пя, ся, ща, я. Пя, хя, кя, пя, ща. Вот этот звук у нас сы, да? Здесь, кстати, название букв... А, а это не, не, не в этой. А. Он у нас читается с И, где у нас И, читается как ЩИ. То есть, если читается СА, СО, СО, СО СЮ, СЮ, СУ, СЮ, СИ, СИ, Со звуком И, И, И, И Я, Йо. Йо-Ю. А, такой звук, э, похожий на русский Щ. Щи. И, соответственно, у нас с Йо. Кё. Может быть, эта буква читается К. Да, она читается как э, к игры, То есть как звук К и звук Г. К, Н, Йо, Пьо, таблица для того, чтобы мы запомнили, с какими-то. У нас э, в каких слогах, видите, здесь слог, и не все здесь есть. Например, у буквы ⁇ Ть ⁇ Сейчас мы название букв, кстати говоря, повторим. Вот корейская раскладка. Можно ее написать на листочке. Вот эту я еще пока не написал, не выписал на листочек. И мне приходится еще смотреть. То же самое, зажимаем клавишу Shift, начиная с, э, с первой, то есть цифра 1 на клавиатуре, и тут тоже с цифры 1. Вот у нас название букв, Гльтя буква, сури звук и рым имя. Киок, ниын, тигып, риыль, милым, пилыб, щьот, илыб, иын. Вот здесь мы вчера я не мог, не мог рассказать, почему вот насчет названий тех букв, потому что мы оно есть, да, непосредственно, но оно почему-то у нас не печаталось. У меня не печаталось никак, и поэтому мы это все оставили, я не запомнил. Но эти то, честно говоря, я тоже не очень хорошо помню. Звуки помню, когда произносить по-простому, а сами названия букв надо повторять. Потому что я, честно говоря, не знаю, в каком порядке алфавит расположен. Нет такого, как в русском. Но может и есть, просто мне неизвестно. То есть как у нас А, Б, В, Г, Д. А в корейском вот такого порядка я не знаю. Ну, по крайней мере, вот этот порядок как-то закрепился уже. Что сначала сначала вот у нас идут согласные. ⁇ книн да потом идут у нас ну тут перемешку они все смычные взрывные а сначала идут у нас взрывные а потом идут у нас смычные также то же самое только добавляется санг санг ⁇ йог, санг к ⁇ Санг-пирып, сан санг к ⁇ Санг-тиры, к ⁇ вот тут тоже не печатается почему-то тире буква это неизвестно почему и вот мы а, сейчас а, правила чтения а давайте давайте попишем попишем пока что спокойно мы можем пописать время есть повторить попишем А что мы будем писать? Так, мы будем писать вот эту таблицу повторять. С буквы э, возьмем э, букву, да, у нас, например, с, с буквой У э, все согласные пишутся, как мы видим, да, и вот мы с этой буквы напишем. КУ-ТУ-ДУ. Он так немножко как бы в нос произносится. Не совсем так, как русский звук Н. Му-рыб. Му-рыб. Слово есть такое. Му-рыб. Не помню, что это такое. Так. ру Так в слоге у нас пишется всегда просто, если слог у, да, потому что гласные не пишутся отдельно сами по себе, не пишутся с согласным звуком всегда. Здесь не читается, то есть это у нас будет, то есть это будет у нас не у, а это будет именно в слоге. Как согласно, этот звук читается в подчиме, то есть внизу. Например, вот здесь. Я боюсь просто слоги составлять. Вдруг я что-нибудь такое... Слово в корейском будет какое-то не то, неприличное. Поэтому... Нет, ну вот, например, не знаю, му... Нет, не буду. Так, пишем дальше. Пум, пум, o pu e tum мы с вами забыли еще мы с вами хм, я забыл пум таким образом 19 должно быть у нас да 13 пока что еще все а вот еще Чунг. Сум. Чунг. Тю. тю, так сколько их у нас? Значит ку ту ну му ру у Пу, пу, ху, ку, пу, ту, пу, тю, су, тю, су, тю. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать. Какую-то, какую-то я забыл. А какую я забыл? Сейчас посмотрим. А, вот еще кхум. Кхум. Ху. Так, повторили. И таким же образом можно можно повторить. Видите, у нас здесь кы-ны-ты-ры. Мы, ПЫ, СЫ, И, ТИ, ЧИ, ТЫ, ПЫ, ХЫ, ТЫ, ПЫ, СЫ, ТИ. И, и также КИ, ГИ, НИ, ТИ, РИ, МИ. Пи-ши-и, ти, чи, ки, т, пи, хи, ки, ти, ти, пи, щи, ти. Вот с этого мы выясним вот это вот все. То есть здесь у нас тоже такая закономерность есть простая, что вот эту букву мы запомним, ты", ты да. Она у нас э, со всеми ютированными, так скажем, не знаю, правильно ли это будет слово, применимо к корейским фонетике, да. И э, она, видите, как бы не пишется. Таких слогов нету. И также аналогично, практически, да, с буквой вот этой у нас. Э, назва, название, да, как оно, давайте еще раз повторим, чтобы повторением отечения. Киек, ниен, тигыт рель, миен, пип, счет, иен. Да, а вот именно ее мы и не знаем, да, поэтому запинаемся все время. Я запинаюсь. Так. В общем, она не пишется тоже с этими ютированными, а вот... Звук у нас К, да, К. С некоторыми только, вот с ее есть. К. С двумя не пишется. ТЫ у нас с тремя не пишется. По этой таблице легко запомнить. И звук э, тоже САНТИ, тоже да, у нас. Он тоже не пишется с откроем Вот кроме вот этой буквы, это неизвестно. И... Также вот этот звук, то есть усиленный, смычный, согласный. По этой таблице, в принципе, если писать слоги, смотреть на таблицу, ну, в словах-то и понятно, если писать слова, уже понятно, что не пишется. Ну вот, первую часть повторения у нас прошла, первая часть урока, теперь вторая часть это у нас правило чтения. Сегодня мы будем как бы повторять повторение. То есть все, что мы тогда писали на тех предыдущих двух выпусках, ну как бы это, да, выпуски, это не уроки, это выпуски. Ну, для кого как, для меня это урок повторения. Пишем мы по этой раскладке. Под слоги у нас. Видите, вот внизу «гль-тя» читается вот так. Сверху вниз сначала «гль» по слогу. То есть, по слогам читаем. Не в строчку, вот так как привыкли, а по слогам. «Гль-тя» «Соу-ри» «По-ги» «По-ги» И вот этот у нас под чим. Здесь может быть одна один согласный. Или два. И вот когда два... А, там есть правило чтения тоже. Так, первое у нас написали это... КГ, где это оно у нас? А, первое... Нет, первое мы начали... Я начал немножко по-другому. Я начал с N. А, нет, все правильно. КС, и где оно у нас? КС, Так, вот зажимаем и мы уже выяснили что пишется звук вот этот здесь у нас будут например ну, мы сегодня не будем писать это так чтобы эта таблица была может быть побольше примеров где-то найти потом еще мне следующее у нас это найти это где у нас здесь вот это у нас вторая строчка. Вот по такую закономерность, что здесь у нас первая буква, которая первая, она и читается. Соответственно, N. Ны, вернее. И опять же у нас Ны, звук Х. Вот он у нас. Так. Тоже Ны. Что это? Так. Следующим а, номером было у нас то, что повторяли риль, а, да, где у нас первое стоит. Вот эти вот. Реки у нас тут. И по закономерности было. Сначала я выписывал. Так. И а, значит с Real мы повторяем. Да, почему? А где у нас первая буква стоит Рииль. И вот там тоже такая закономерность. Мы выпишем. Сначала м, те три, где она не читается. Это у нас риль э, киёк. Зажимаем shift, нажимаем 2. Потом это у нас риль мем. Зажимаем shift, нажимаем третья строчка. Так, F. И... Это у нас риль, риль пип, наверное она, пип. То есть, если сама буква пи, пип называется, то взрывной а, то же самое, только первый идет пип. Наверное, наверное, так. Ну, гадать не будем. Просто они у нас так не напечатались в названиях взрывных. Согласных раскладка отказалась. Печатать э, слог, слог э, последний в названии буквы, почему никак было не напечатано. Так, что тут у нас? Нажимаем. Так, первые два. Так, вот так. И здесь, соответственно, везде у нас риль. Риль, это она у нас вот. Ой, что я говорю? Это наоборот. Это наоборот, наоборот. Здесь она как раз у нас не читается. Можем цветом выделять. Я в тетрадке цветом выделяю, но лучше все, конечно, писать эти слоги в словах запоминать. Здесь у нас как раз-таки читается вторая согласная, второй согласный звук. Это у нас значит так, а здесь у нас читается просто пи и просто пи. -п. Так, это у нас вот. Вот таким образом. Ну и сегодня у нас будет как бы урок разбит. Сейчас у нас вот 21 минута прошла с вами урок. Ну, выпускали урок, Ну я буду называть урок. Какая разница? Все равно я не обучаю. Может быть, я потом буду лет через 200 обучать. Поэтому на всякий случай. Тренируюсь. Да. Вот второй выпуск это как будет из двух выпусков состоять это будет первая часть выпуска и вторая часть а будет у нас 25 минут попозже всем спасибо всем удачи до новых встреч